Привет всем! Была у меня в детстве пластинка «Свинопас» по сказке Ганса Христиана Андерсона. И давно была отложенная тема, я хотел поговорить о сюжете этой сказки в контексте мужского движения, Мэктау и, в общем, родственных тем. И пока размышлял на тему этой сказки, перебирал в голове предметы, которые принц изготовил. Я хорошо вспомнил, что первым он сделал горшочек, вторым он сделал трещотку а дальше я впал в ступор и никак не мог понять, почему я не могу вспомнить третьего предмета. Их явно должно было быть три. И когда я уже совсем сдался, я открыл текст сказки, прочитал этот участок и обнаружил, что там нет третьего предмета, оказывается. Что крайне странно. И потянув за эту ниточку, я вытащил новое интересное содержание, новый интересный смысл, которого раньше я этой сказке не придавал. И хочу этим поделиться, потому что не вижу в ютубе ничего подобного про свинопаса ни на русском языке, ни на английском. Итак, свинопас — сказка, возникшая не на пустом месте. Существует целый корпус литературы, сказок, историй про заносчивых гордых принцесс, которые крайне грубо относятся с окружающими, либо с женихами, либо со случайными людьми, со своими родителями. И какая-то околоволшебная сила вталкивает их лицом в грязь и... Либо просто наказывает и бросает в таком состоянии, либо они в конце преображаются и начинают новую жизнь, как совершенно новые люди. И об этих сказках-предшественниках Ганс Христиан Андерсон наверняка знал. Это можно практически гарантировать. Например, сказка «Король Дроздобород. Братьев Грим. По этой сказке существует советский мультфильм «Очень неплохой, «Компризная принцесса» 1969 года. Очень похожий сюжет. Принцесса на выданье. Насмехается над женихами, выбешивает папу, папа обещает выдать ее за первого встречного. Появляется какой-то нищий, король, поскольку это слово короля, сдерживает свое слово и выдает ее замуж за нищего и прогоняет их тут же со двора. Дальше идет там цепочка приключений, соответствующих жизни нищих или почти нищих людей. Бывшая принцесса, что называется, опускается на самое социальное дно и вынуждена иметь дело вот с повседневными делами бедняков. И плюс муж с ней обращается так, ну, в общем, достаточно жестко. А делать при этом она ничего не умеет по хозяйству, естественно. В общем, этот муж протаскивает ее через цепочку всяких унижений. С одной стороны хвалит, с другой стороны наказывает косвенно. А в конце оказывается, что он никакой не нищий, а он король. Тот самый король, которого она отвергла вначале. И дальше они живут счастливо. То есть он ее излечил примерно тем же способом, каким... Излечили главного героя в фильме «Игра». Гораздо более жесткая сказка. Базеле Наказанная гордость. Начало похожее. Принцесса на выданье с унижением отвергает вполне достойного жениха. Там принца или короля. Принц уязвлен и решает воздать должное. Переодевается, устраивается садовником к этой самой принцессе. И очень похожим на свинопаса образом начинает соблазнять ее Чудесными вещами. Там речь идет о драгоценностях и одежде. В свинопасе использован такой более детский вариант, да, то есть расплата идет поцелуями. Понятно, что во взрослом варианте сказки, скорее всего, речь бы шла не о поцелуях, а о чем-то более серьезном. И так и происходит в сказке «Базиле». Этот садовник начинает выторговывать право спать сначала в доме, потом на половине дома принцессы, потом в ее прихожей и, наконец, в углу ее спальни. И как только дело доходит до угла спальни, там все-таки сказка, поэтому все говорится несколько изоповым языком. Пока она спала, он сорвал плоды любви. И в итоге они вступают в постоянную сексуальную связь, и в конце концов она беременеет. После чего ей остается только бежать. Вместе с садовником, конечно. Дальше аналогично сказке братьев Грим. этот, так сказать, гражданский муж начинает... Протаскивать эту принцессу через цепочку крайне неприятных событий, ломающих от колена характер и заставляющих почувствовать жизнь, какой она ее не знала вообще. Он сам косвенно толкает ее на всякие мелкие преступления и проступки, и потом сам в другом обличье ее за это ловит и наказывает. И так продолжается несколько раз, пока она не рожает двух близнецов, прекрасных близнецов. После чего его сердце оттаяло, он раскрывает свое настоящее лицо... И оказывается тоже, что он король и тот, кто приходил к ней свататься. И теперь их ждет счастливая жизнь. С новым пониманием глубины человеческих отношений. В сказке Базиле прямым текстом говорится, что этот принц, жених, уцепился за совершенно очевидный, явственный грех. Грех, который очень сильно был проявлен в этой девушке, принцессе. А именно грех гордыни. Как и любой грех, это слабое место в человеке. И попав правильным крючком или правильным уколом в это место, можно сделать с человеком практически все, что угодно. Самое главное, можно довести его до погибели именно в христианском смысле этого слова. То есть зацепившись за одну слабую точку, погубить всего человека, доведя его до какого-то серьезного проступка. Ну, В идеале, с точки зрения демонов, конечно, до самоубийства. Таким образом, это была бы полная победа дьявола над этой конкретной душой. Загадка, однако, в том, что движет этим женихом во всех подобных сюжетах, когда он после первого же знакомства явственно видит, что из себя представляет человек. То есть Им показывают это совершенно четко, конкретно и не допуская различных трактовок. Зачем нужно настаивать, продолжать пытаться установить отношения, тем более такие принципиально важные отношения, как отношения между мужем и женой, на всю жизнь с явно негативным человеком? Дело даже не в том, что по сегодняшним меркам все это подходит под понятие «me и под девиз «только да» означает «да». А то, что сделал герой Базилея, это абсолютно точно канает на изнасилование по сегодняшним понятиям. И даже по понятиям того времени, скорее всего, тоже каналы бы как изнасилование. А это 17 век, по-моему. Хотя пострадали бы в итоге оба, конечно, потому что это ведь она его пригласила ночевать в своей спальне. Да еще втихаря. После такого вступления пора приступить к самому свинопасу. Я начал с того, что удивился, почему два подарка было всего в варианте Андерсона. Короткий ответ в том, что сначала он тоже подарил едва предмета. То есть, когда у него идет первое знакомство, попытка самого себя представить, очевидно, что это было такое знакомство заочное, то есть, видимо, никто из них не видел другого в лицо. Люди сватались так, как это было принято, то есть опирались на отзывы. Если про человека говорили, что он красив из себя, приятно выглядит, этого было достаточно. В общем, принц маленького государства сватается к дочери императора, то есть позиции явно не равны, он подходит к ней снизу, как почти в любом современном знакомстве, да. И, наверное, будучи молодым человеком, не имея опыта и, судя по тексту, не имеющим родителей то есть ему некому было посоветовать, и. Он, что называется, ходит с козырей. Он отправляет два подарка, которые, как он думает, наилучшим образом раскроют его внутреннюю сущность невесте и покажут всю глубину его духовного развития и понимания прекрасного. Подарки очень непростые. По беглому прочтению это просто розы с чудесным ароматом и соловей, которые умеет чудесно петь. Если вчитаться чуть глубже, то роза это необычная. Это роза, которая сорвана с куста, который вырос на могиле отца этого принца, который цветет только раз в пять лет и обладает совершенно необыкновенным ароматом с чудесными свойствами. Если учесть культурный контекст того времени и кто такой Ганс Христиан Андерсон и о чем он писал в других своих произведениях, это однозначно зашифрованный символ. И символ этот христианский. Нигде в сказке не упоминается, какого цвета была роза, но можно с высокой вероятностью угадать. В европейском христианстве роза имела четкий христианский смысл. Белая роза означает Деву Марию и чистоту во всех ее глубинных смыслах. Красная роза – Христос. А, соответственно, аромат розы в таком примитивном прочтении имеет смысл романтики и любви, любви между мужчиной и женщиной. Но в более высоком, в сакральном смысле, это божественная любовь. Такая нагрузка у розы в европейском христианстве – и не просто так появилась штука, которая называется «Розарий». Второй подарок – это чудесный и единственный в своем роде соловей с совершенно необыкновенным пением. Там подробно объясняется, в чем его пение было необыкновенным. Тема соловья раскрыта Андерсоном в отдельной сказке, которая так и называется «Соловей». Соловей тоже имеет христианскую нагрузку и, по сути, означает христианскую душу, душа христианина, как она ведет себя в жизни и в ожидании Второго пришествия. То есть оба эти предмета, еще будучи живыми, естественно, разница между живым соловьем и неживым соловьем подробно написано в сказке Соловей. Там эта тема глубоко раскрыта. Оба эти предмета являются сильнейшим христианским посылом. И это очень большие ценности были для принца. Наверное, он подразумевал, что если они поженятся с принцессой, то оба эти предмета останутся в их совместном владении, станут чем-то, чем они смогут наслаждаться вдвоем. Но, к сожалению, оба подарка оказывается, что называется, не по шапка. То есть принцесса не в зуб ногой в том, что это такое, что эти вещи означают, и даже не может насладиться ими совершенно поверхностной точки зрения. То есть хотя бы просто понюхать и послушать. Она интересуется сначала, когда думает, что это искусственные вещи, которые имитируют очень тонко, имитируют настоящие. Как только она узнает, что это настоящие вещи, то есть это живой соловей и живая роза, на этом ее интерес мгновенно растворяется. Между прочим, перед тем, как открыть подарки, она загадывает, чтобы там оказался котенок. В нашем времени такой тонкий намек на YouTube. То есть ей хочется YouTube и котиков. Мне кажется, именно по этой причине дальше фигурирует свинопас и тема свиней. Это довольно прозрачная отсылка к фразе из Библии известной «Не мечите своего жемчуга перед свиньями». Ну, или в другом переводе «Не мечите свой бисер перед свиньями». Ибо они попрут его. Это абсолютно точно сказано про этого принца. Судя по всему, он происходил из семьи с сильнейшей христианской традицией. Рассказ про розовый куст, который вырос на могиле его отца, который цветет раз в пять лет и обладает необыкновенным ароматом с чудесными свойствами, намекает на то, что отец его был человеком, ну, святым или около того. Ничего не сказано про мать. Возможно, она имела какое-то отношение к соловью. Было бы логично. Но для начала ему точно не стоило ходить с таких козырей. Можно сказать, пошел с двух тузов. Если роза цветет раз в пять лет, то за то время, пока принц сам готов жениться, сколько раз она могла расцвести? Два, три? То есть это была серьезная потеря. И опять же, не по сеньке шапка совершенно. Почему он не потратил хотя бы чуть-чуть денег и не заплатил какому-нибудь информанту, чтобы узнать, Хотя бы на словах, чтобы мы описали, как принцесса принимает подарки и сватовства других людей. Потому что наверняка она их принимала похожим образом и просто из описания ее поведения, ее разговоров, ее отношений, ее эмоций, вполне можно было догадаться даже в пересказе, что она за человек. Что она точно не из тех, кому стоит отправлять такие подарки. Это будет именно что метать бисер перед свиньями. В общем, почему-то он этого не делает. Почему, не знаю. Может быть, он увидел какой-нибудь вещи сон, к нему явился папа и сказал, иди и сделай вот так-то. Далее еще страннее. Ладно, полная фиаско, она совершенно не оценила подарков. Понятно, что подарки не по ее уровню, и вместе им делать совершенно нечего, жизни никакой не будет, это совершенно очевидно. Логично было бы там погоревать и вынести себе урок, что в следующий раз нужно начинать с меньших карт. Можно было послать какую-нибудь, там, не знаю, ювелирную штуковину, где был бы мелкий ифтис изображен. И уже по реакции понять, понял человек послание или нет. Вместо этого принц пускается в целый сложнейший проект с целью то ли преподать урок, то ли отомстить, то ли сделать что-то еще. Тут, честно говоря, я даже не понимаю до конца, что им двигало. И был ли это вообще сам принц, я об этом скажу дальше. А далее сам принц инкогнито устраивается хоть кем-нибудь, и этим кем-нибудь, по иронии, его берут именно свинопасом. То есть его задача ухаживать за свиньями и давать им то, что свиньям положено потреблять. Всем разновидностям свиней в данном случае. А глобальный план у него соблазнить. Как и в сказке Базиле, раз есть гордыня, значит это слабое место уязвимое. Значит человека можно за это место уцепить. И раскрутить на поведение, которое, в общем, ему не полезно в глобальном смысле. И что делает принц? Он соблазняет, соблазняет безделушками. И безделушки выбрано совершенно не случайно. Первым он изготовляет или берет откуда-то горшок непонятного принципа устройства: это горшок, который стоит на огне, играет какими-то бубенчиками. И, если подержать палец над его паром, то можно узнать, что едят в любом доме. Не знаю, в городе или в стране. Вот подумайте трезво, на что больше всего это похоже в нашем современном мире. Мне приходит в голову Инстаграм. Возможно, Инстаграм, спаренный с какой-нибудь Алексой. То есть это прообраз социальных сетей. Совершенно пустая информация, примитивная, которая ничего не значит, не имеет никакого веса. И естественно, такая бесполезная вещь, но чудесным образом сделанная. Крайне привлекательна для принцессы. Она загорается, она хочет ее иметь, она должна ее иметь. Тут момент задуматься, кем нужно быть, чтобы изготовить такой горшочек. Там явно присутствует какая-то магия. Тут не видится всего пара вариантов. Либо принц-колдун, или у него есть придворный колдун, который умеет делать такие вещи. Или это на самом деле не принц, а какая-то аппариция этого самого необычного отца принца. То есть воплощение духа. И этот дух от божественного имени решает преподать такой урок через ну, такие ложные чудеса в любом случае соблазн удается когда принцесса пытается выяснить что этот человек хочет за свой прибор он не соглашается на деньги да ему нужно ее сдвинуть из баланса ему нужно ее соблазнить поэтому он говорит что я хочу доступа к телу мне нужны поцелуи принцессы причем не он ее будет целовать а она его на насилие это никак не катит Хотя цель, опять же, вызывает сомнения, если подумать, что принц был преданным христианином из чудесной семьи, то зачем ему это могло быть нужно, чтобы его ценовала принцесса в образе свинопаса? Это явно тут что-то какое-то антихристианское в этом есть. Либо это, опять же, какой-то дух, либо темный дух, либо светлый дух. И, в общем, после припирания принцесса соглашается. В общем, гордыня тянет за собой следующий грех, что логично, вполне. И если эту линию продлить, понятно, куда бы она привела, если бы этих предметов было там не 2, а, например, 5. Совершенно очевидно, куда бы это привело. Горжочек, поскольку он оперирует запахами, не представляется таким профанным, насмехательским вариантом розы. То есть розу она не оценила как духовное и божественное явление, не поняла смысла и символической нагрузки ее запаха. Профанное устройство... Оперирующая запахами, но не имеющими никакого отношения к духовной сфере Она заинтересовалась Так что роза превратилась в горшочек И в таком виде стало крайне интересно для принцессы Что принц делает во вторую очередь? Он создает трещотку, которая играет, как там пишут, все мелодии мира Вряд ли там речь шла про классическую музыку Скорее всего про музыку в том стиле, которую принцесса наигрывала Ах, мой милый Августин Такого рода на что этот прибор похож в наше время? Ну, что-то вроде айфона, подключенного к iTunes. Такой iPhone 17 века. Тоже без магии тут не могло обойтись. Что это был за прибор, который играл в все известные мотивчики сам по себе? То есть без какого-то волшебства, с темной стороны или с светлой стороны, такой прибор сделать было нельзя. А принц в образе соблазнителя. Хочет достигнуть следующего порога, поэтому поднимает свою цену. То есть ему теперь нужно не 10 поцелуев, а 100 поцелуев принцессы. И опять же, корень гордыни, греха гордыни, заставляет ее пойти и на это. То есть она как бы переступает через себя, унижается, но все равно ради этой совершенно бесполезной вещицы она делает и этот шаг. И естественно сделала бы следующий. И следующий. Вопрос только правильно подобрать вещи, которые достаточно ее соблазнят. Музыкальная трещотка, очевидно, рифмуется с соловьем. Это тоже работа со звуком. Соловей представляет собой божественное звучание и высокий смысл звуков и музыки вообще. Музыкальная трещотка – профанные повседневные мотивчики, которые никакой нагрузки, глубокой нагрузки в себе не несут. То есть глубокая вещь ее не заинтересовала, ее заинтересовала, ну скажем так, попса. И уж запланировано или нет, но за этим занятием их застает папа-император. И, видимо, потому что слишком много свидетелей, его это выбешивает, и он их выгоняет, обоих. Странно, что не обвенчал в принудительном порядке, в некоторых сказках это практиковалось. В общем, он их обоих выгнал, и на этом месте самым логичным было бы, если бы принц тут же растворился в воздухе, потому что оказалось бы, что он либо был темным духом, который пришел, чтобы погубить душу этой принцессы, и у него это получилось, потому что, скорее всего, выгнанная принцесса, ей бы не оставалось ничего другого, как пойти повеситься. Она была не похожа на тех, кто через страдания приходит к саморазвитию. И в отличие от короля-дроздовика, принц не берет ее в жены и не забирает с собой, и не говорит, раскрывшись, что вот я, я тебя все еще люблю, пойдем, в общем, будешь жить со мной вместе. Он так не говорит. И это как раз логично. В другом варианте он мог бы оказаться воплощением духа, этого самого святого отца, что он от божественного имени пришел разобраться с тем, кто насмехался над розой, которая выросла на его могиле, и над соловьем, которого он, видимо, хорошо знал. То есть преподать урок от божественной стороны. Самое невероятное, совершенно непонятно, что могло бы двигать настоящим принцем, особенно будь он преданным христианином. Зачем бы он стал ввязываться в это мероприятие? Зачем ему нужны были поцелуи этой принцессы? Чего и кому он хотел этим доказать? Вот со своей сегодняшней философией я этого совершенно не понимаю. Могу списать только на молодость. Пыл неофита. А если она, правда, потом с собой покончит? Оно надо принимать на себя такой груз? Это же явно частично ляжет на него в этом случае. Загадка. В общем, по-моему, урок первый от свинопаса в том, чтобы не ходить с козырей Сразу. Прежде чем полностью отдавать свои душевные богатства, раскрываться полностью перед совершенно незнакомым человеком, нужно все-таки пройти какие-то промежуточные стадии. С большой вероятностью человек отвалится. Урок второй от свинопаса в том, чтобы действительно не метать бисер при свиньями. Если ты точно знаешь, что человек этого не оценит, уже есть достаточно информации, нет никакого смысла давать ему какие-то духовные ценные вещи. И если человек такое все-таки делает, то... Вина лежит уже на нем, потому что он знал, кому это давал, знал, перед кем раскрывался. Урок третий от свинопаса в том, что месть – вещь неправильная и уж точно антихристианская. Сказано «Мне отомщение а звоздам. Даже если человек сделал такое, какое он сделал в этой сказке, по-моему, принц не был в позиции, чтобы заниматься вразумлением, что-то объяснять, наказывать, мстить и так далее. Более разумным было бы посмотреть на себя, что он сам не так сделал. Почему с ним случилось то, что случилось. А отмщение оставить самой жизни. Я уверен, что она бы разобралась с этой принцессой так или иначе. И мне хочется надеяться, что именно так на самом деле в сказке и произошло. Это не был принц. Это был кто-то из духов, воплотившийся в образе принца. Ты отвергла розу и соловья. и согласилась целовать свинопаса за безделушки. По делом же тебе. На этом у меня все. Счастливо.